здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня у нас узорчик девчонки попалась вот мне моделька на глаза связала я образец и обалдела по моему нам нужно обязательно эту вещь вязать так мне почему-то кажется вот я связала вот смотрите образец из махера. вот эта фотография уже и подписчица мне писала она и она пробовала этот узор но я думаю узор есть в интернете ну вот сам Сама вещь, связана этим узором, очень классная, классная и заслуживает внимания. И тем более, вот смотрите, с первого раза практически я попадаю, я вязала толще спицами, можно вязать тоньше. Но это, это еще решится, если, если в процессе мы с вами решим, что мы эту вещь будем вязать. Ну, а это зависит от ваших комментариев я сейчас за август сделаю такую вот подборку узоров интересных моделей с интернета и вот по вашей реакции буду определять мастер-классы которые я буду вязать которые которые вещи я буду вязать и вот это вот этот вот кардиганчик он самый первый и вязала это не факт что я буду вязать из этой пряжи я вам скажу про образец вязала я али закид Говорят люди, что она колется, не знаю, вещей у меня из нее нет, это я просто говорю про образец, и поетки с Алиэкспресс, вот которые мы, я вязала из той серии, из которых я вязала вот этот кардиган опера Кучинелли. Вот, и две нити кидмахера и одна нить вот этих вот пай пайеток, и получается вот такой вот шикардос просто. И кардиганчик с капюшончиком, сеточкой, пушистенький, мягенький. Ну, пряжу, наверное, надо будет заменить. Вообще бесподобный. Узор у нас состоит из четырех рядов. Вот, кстати, и в интернете схема на него. Что-то я там изменяла, но я схему сейчас вставлю вам. Вот, чтобы она у вас была значит количество петель мы сейчас пройдемся прям по схеме там у нас в схеме 3 раппорта это значит 12 петель и 2 кромочные плюсики плюсиком обозначенные 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 и две кромочные. 14. Раз, два, три, четыре, шесть, семь. 14 петель. Итак, первый ряд я сейчас провяжу изнаночными петлями, чтобы вам было виднее Так, просто чтобы не из первого ряда начинать узор. Мне очень понравился этот кардигончик Я бы его сообразила. Конечно, поетки нужно будет заказать прямо сейчас. Чтобы они пришли, и мы его связали. Вот. Ну, ну, ну, я думаю, он классный. Так, значит, первый ряд, девчонки. Плюсик у нас кромочная И там нам пишут, что нам нужно с уклоном вправо. То есть, я вот так вот поворачиваю две петли и провязываю две вместе с уклоном вправо. Накид, двой, второй накид, 2 накида, 2 петли вместе с уклоном влево. Вот они как раз таки провязываются. И вот это и весь рапорт, в принципе-то. Снова повторяем. Две петли вместе с уклоном вправо. перец повернули, провязали. Спицу вводим слева направо. Провязали. Двойной накид. Здесь две петли вместе с уклоном влево. Здесь спицу справа. Так, 2 вместе с уклоном влево. 2 вместе с уклоном. Третий рапорт видите, у меня их три здесь. 2 вместе с уклоном вправо. Там оно обозначено как бы далее, вот по схеме. Ну, да, без разницы. 2 накида и 2 вместе с уклоном влево. И кромочная петля. Так, изнаночный ряд. Изнаночная. Наверное, плохо видно на фоне. Там, где у нас два накида, один первый мы провязываем лицевой, второй мы провязываем изнаночной. Вот эти вот две петли провязываем изнаночными. Там, где накид первый лицевой, второй изнаночный. 2 изнаночные лицевая изнаночная изнаночная и кромочная два ряда третий ряд накид ну, кромочную сняла накид две вместе лицевой с уклоном влево, справа налево, спицу, спицу вводим, ничего не делаем. Здесь, вот смотрите, здесь у нас изнаночная, ее поворачивать не нужно. Здесь мы поворачиваем только вот вторую петлю. Повернули, вернули и слева направо провязываем две петли вместе с уклоном вправо. два накида, две петли вместе с уклоном влево. Здесь снова поворачиваем только вторую петлю. Две вместе лицевой с уклоном вправо. Двойной накид. Две вместе с лицевой с уклоном влево. Поворачиваем. То есть в этом ряду мы разбили раппорт в конце и в начале на половинке. То есть тут, тут у нас то же самое. Здесь накидом заканчиваем. Здесь накидом начинаем 1-1, то есть в, в сумме двойной. Вот двойной, двойной. То есть в принципе это три дырки тоже, но только одна у нас разделена на две части. Третий ряд и четвертый ряд. Кромочную снимаем. Накид изнаночной. Две изнаночные. Этот накид провязываем изнаночной. Далее у нас двойной. Первый, при, когда двойной, всегда у нас первый лицевой, второй изнаночный. Две изнаночные. Первый лицевой, второй изнаночный. Две изнаночные. И теперь он у нас первый получается. Значит, здесь мы вязали, он последний. Тут должен был быть первый а здесь мы вяжем лицевым первый мы вяжем изнаночной а последний мы вяжем лицевой и здесь снова мы повторяем теперь уже вот где изнаночная у нас здесь накид провязан лицевой в прошлом ряду то здесь мы поворачиваем только одну вот эту вот петлю двойной накид и так и поехали и далее и получается у нас по итогу вот такая вот сетка. Вот такая вот сетка, которая ну, безумно мне понравилась. И корыганчик мне понравился. Вот кто, может, кто видел в интернете этой модели вид спереди, пришлите мне в Инстаграм, пожалуйста, фотографию, кого они есть. Я не видела. Вот. И еще, девчонки, на канале появилась новая функция. Супер спасибо. А, это функция для тех, кто, у кого есть желание поблагодарить, допустим, единоразово за определенное видео. Вот если видео вам было полезно, нужно, вы его использовали, вы можете поблагодарить автора за это ви видео. Кликнула на вот этот вот значок супер. Спасибо. И там вы можете поблагодарить автора. Вот. Другие способы есть под видео в описании, вот, также существует подписка платная на канал, это для тех, кто хочет поддержать меня <связь> в это нелегкое время, девчонки, ну, все, а на сегодня все, пишите ваше мнение, что мы будем, следующее видео у меня будет очень интересная моделька, две, вернее, один узор, две модельки от Кучинели, так что, Ждите все. А на сегодня все. С вами была Вика, школа рукоделия. Всем пока-пока.